имеется по видео у нас кто это я -яй, яй вот Форум имеется предложена повестка дня решение все это было отослано все знакомилось значит предлагаю внести в повестку дня еще дополнительный вопрос сегодня нам рекомендовали это о том что у Вики могут использовать сейф пакеты при проведении досрочного голосования, пересыпать из соци... из... переносной урны, сейф-пакет актируется и убирается в сей. в следующий день урна была пустая, это на случай, если у них а, по каким-то причинам не хватает переносных урн. То есть это в положении нам разрешено делать, а, везде, в разрешено, цикл одобрить. А мы еще не разделяли их. Горосберком закупил по 16, они могут ими пользоваться, могут не пользоваться. То есть они могут, если урна позволяет, народу нет, они могут одним, одной урной все 5 дней пользоваться. Вот если она не помещается, чтобы ее не таскать, они в конце дня конкретно, не посреди, а где в конце дня они высыпаются и пакет, составляется акт, что пакет положено столько-то, пересчитаны и так далее, и этот пакет убирается и вкрывается уже в день выборов при вот. пакете. Поэтому предлагаю внести в повестку дня решение о том, что участковым избирательным комиссиям разрешается пользоваться сейф-пакетами а в случае необходимости. Кто за? Против? Вы сдержались? Нет. Значит, тогда... Читаю, кто тогда давайте так. Давайте еще раз внесли проект, давайте проголосуем за повестку дня в целом. Кто за? За. Против, воздержались, единогласно. Значит, третий по 6.00. За повестку 6.00. Так, переходим тогда уже самим вопросом. Значит, первый вопрос у нас был о распределении избирательных бюллетеней между участковыми комиссиями. Я думаю, все знакомились с проектом. Надо? Видели. А вопросы есть у кого-то по данному проекту? Нет. только. Значит, отталкивались при раздаче от того, чтобы ну, максимально отдать. По-моему, 90-95% там рассчитывали. Не помню. Вот. Значит, предлагается утвердить данный проект. Кто за? Против? Сдержались? Нету. Принято единогласно. Так, в протоколе 6-0-0. Второй вопрос повестки дня об использовании ящиков для голосования. В прошлый раз мы с вами утвердили о том, что уики могут использовать в помещении стационарные для досрочки. Да, мы... Сейчас, секунду. Женя, на заседание сейчас закончится, а ты пересмотрелся. Значит, данные про это, а, это переносные ящики. Значит, Геннадий, а... да. кого да. телефон? микрофон выключи, по ним. А значит Предлагается определить количество переносных ящиков для постоянного комиссий количества ящиков, для временных хранения количества, количества Кто за данный проект? Раз, два, три. Ты за, за, против? Еще раз. Ты за или против? Или воздержался? По поводу. Второй вопрос. Повтори, пожалуйста. Что количество переносных урн в уик. Постоя... Да. Постоянных 6, временных 2. Я против. Слишком много. Окей. Так, значит, помечаем, что динар Динар добавляется. Да, сейчас... Значит, тогда у нас 5 за, 1 против, 1 воздержался. Пожалуйста. Правильно? Так. Ну, и третий. Блин. Могу Динар, микрофон. Возникай. У меня выключен микрофон. Выключен. Алфа, тогда включен. Вот. Значит. По третьему вопросу... И на <социатива> Оля, у тебя выключили? Да? <социатива> Оля, Значит, продолжается... В конечном в в период досрочного голосования в в кто за данные проекты против Сдержались? динар ты здесь динар ответь я не услышал вопроса повтори пожалуйста вот, я тебе сейчас и повторяю просто смотри разрешить избирательным комиссиям в период досрочного голосования использовать сейф-пакеты то есть если они пошли с предносной урной, ходили там весь день или там полдня, и урна не помещает больше, чтобы они имели возможность пересыпать сейф-пакет, соответственно, с составлением всех положенных актов, пересчетов и так далее. Дальше сейф-пакет убирается в сейф, в сейф на хранение до дня голосования, а у них для следующего дня новая пустая урна. Я воздержусь по этому вопросу. Хорошо. Тогда получается 5 за, 2 воздержались, против нет. Окей. На этом повестка дня шефа. Спасибо. Спасибо всем. Всем спасибо. На связи.